Приветствую вас на своем канале, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирмы Ланоса серия Зерда. Это пряжа 30% альпаки и 70% дралона, то есть пряжа довольно-таки мягкая и нежная, и благодаря альпаке имеет вид вот такой вот немножечко такие ангоровые вплетения, скажем так, получается мохнатая немножечко пряжа. Вот. И у нее метраж 175 метров в 100 граммах, довольно-таки плотно, Вязать мне с нее очень понравилось. Я вязала... Четверка с половиной спицами здесь рекомендуют четыре с половиной пятерка в принципе соглашусь но для более плотного вязания такой как резиночки либо допустим это какая-то плотная лицевая гладь то можно использовать и четверку четыре с половиной рекомендуют крючок я честно говоря крючком не вязала но и мне кажется что для такой пряжи слишком тугое получается вязание поэтому крючок я конечно же на эту пряжу рекомендовать не могу если кто-то что-то вязал пожалуйста напишите в комментариях обязательно рассмотрим Далее, что касается по уходу пряжи, здесь рекомендуют ухаживать ручной стиркой, 30 градусов стирка, вот. отжим тоже не рекомендуют и глажку тоже не рекомендуют. Я вязала из такой пряжи детскую кофточку, мне понравилось, довольно-таки плотное получается вязание, красивое переплетение, ниточка равномерная, мягкая, нежная, то есть не колкая. Из такой пряжи можно связать не только кофточки, кардиганы, но и аксессуары, такие как шапочки, шарфики и так далее. То есть для тех, кто хочет получить цену, качества, то эта пряжа довольно-таки хорошо подходит, очень нежная вот и мне понравилось в этой серии зерда то что цветовая гамма конечно же интересная здесь нет четких каких-то выраженных цветов здесь есть основной цвет и переплетение нескольких цветов в одной ниточке то есть есть здесь и вот у меня допустим нежно-розовая пряжа здесь есть и легкие серые плетения именно шерсти есть сиреневые попадались розовые то есть пока я вязала довольно таки неординарное получилось в итоге изделия по цвету то есть оно не получилось бледно-розовое а получилось такого вот слегка играющая гамма точно также и синие я видела там серо такие темно-синие плетение вот мне тоже очень понравилось вот в принципе Эту пряжу я рекомендую использовать. Конечно же, кто что вязал, делитесь в комментариях, обязательно рассмотрим. вот, В принципе, все сказала. Конечно же, кому понравилось видео, лайкайте. Не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока!